Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, сами я интересный. И сегодня я приветствую вас на сервере кристаллик Сегодня я поступил в какую-то непонятную тюрьму для вас всех. Я стал заключенным в режиме Prison. что я не знаю, почти все, наверное, слышали про такой режим Prison, Эва, но все же... Я решил сегодня сыграть именно на сервере ДМ-мастера, так как это более такой сервер, который я больше знаю, но других я не знаю. Поэтому мы сегодня будем учиться в эту игру играть. Сразу же вам скажу, что я зашел на ту локацию, где недавно только все обновили. Сегодня прям днем все полностью очистили, поэтому как бы что будет, что не будет, я не знаю. Ну же, давайте начнем. Вот это поворот событий. Тут снимает демастер. Баба-ба-бам. Ребята, все же. Давайте, значит, начнем. Значит, что? Вот здесь посмотрим помощь, управление кирками, список локаций, телепортация на спауне, скрыть, показать игроков. Значит, мы бежим вот в эту сторону. И куда же мы сейчас попадаем? Мы попадаем в нашу шахту, которую мы должны будем копать. Когда мы копаем хоть один блок, у нас прибавляется баланс. Вот, сейчас обновили прям шахту только что. И поэтому начинаем сразу же копать. Так, и у нас прибавляется баланс. Копаем другие руды, значит, у нас прибавляется еще больше денег, чем это. В панельке мы видим, какой у меня текущий ранг. Какой может быть следующий ранг. И с каждого ранка, как я знаю, дается новая локация. На этой локации, что мы можем делать, также будем либо быстрее добывать, либо медленнее будем добывать. Здесь мы можем спокойно значит, получать какие-то разные штуки, ключики, например, и так далее. Значит, мы копаемся, копаемся, все, давайте быстрее. Заполним наш 42%. Вот, если мы посмотрим сейчас вправо, то мы видим, что у меня, когда я копаю, заполняется специальный процентный таск. В котором, ну, чем быстрее я его заполню, тем я быстрее перейду на следующий левел. Капец, это что такое? Это чё... Так, опять обновилось. Очень долго, очень долго мы здесь будем копаться сейчас. Вот реально, что это такое за капец? Это у кого-то такая сильная кирка, вот. Насколько он сильно этот человек прокачал кирку. Ну, а если мы нажмем на эту кирку, мы видим, что, чтобы получать быстрее ломать блоки, нам надо 10, 20 токенов. Ну, у меня нет сейчас ни одного токена, поэтому, надеюсь, хоть что-то получится. Как я знаю, мы можем здесь спокойно покупать разные вещи. Разные те, те, те все что угодно можно получить. Вот, я получил 4 токена. 4 токена наконец-то получил. Спустя, наверное, минут 5. Ладно, все же. Очень интересно. Ну, хотя не так просто, ты должен здесь просто копаешь все эти. Но все же это также хотя бы интересная игра. Цена 500 долларов. Я еще эти земли... Я не просто так копаю из-за чего? Из-за того, что я получаю за это еще... И цен э, какие-то евро э, у, -у кому-то хотели дать банчик у -у. так обновили опять на, заново территорию и мне не хватает прям чуть-чуть чтобы стать уже новым владельцем следующей территории ну, все я по плану могу уже переходить на следующую территорию давайте посмотрим как это так значит и на спала и смотрим как же стать э, следующей территории значит пишем ты базарствуешь фильтр своей так будешь, а так с собой не разрешал. У, -у, у, вот это бан, чистый банчик. Ранг, а, о, я повысил свой ранг. Значит, следующий ранг у меня под э, цифрой С. Вот реально очень жесткий, до да, мастер, честно. Я... Если бы он сидел, наверное, в дискорде, то тогда бы... О! Я выбил ключик! Я выбил ключик! Давайте я покажу, давайте посмотрим, что мне может выпасть из этого ключа. Значит, на спавне, когда мы тпшимся на спавн, мы можем вот здесь видим сундучок и нажимаем на этот сундучок. И смотрим, что же мне выпадет. Как вы думаете, что мне может выпасть? Если будет нормально, то вы ставите лайк. Если говно... Нормально, ставьте лайк. Ставьте лайк, ребятки. Вы обещали. Если кто из вас не поставит лайк, то тут лег. Ну, а мы все же продолжаем копать. И я, наверное, уже сейчас буду вкачивать кирку. А, нет, зачем я туда запыхнулся? И у меня не хватает немножечко этих. Из кейсов можно реально очень то, что тебе прям нужно получить. Но все же, реально, очень мне будет нравиться, так как м -м, хоть. И просто ты типа просто копаешь какие-то руды, но все же очень интересно получается, что ты можешь повышиться до да, любого из этих. Пусть денег от игрока закончится через это. А как это стать? У, я, я не знаю даже как бусте... Бустер получить но ну, фиг с ним Так, обновляется опять, обновляется опять И мы падаем и сразу начинаем копать Мы копаем, значит нам надо сейчас Тысячу с вами э, долларов копать Но все же, мне кажется, это очень легко Но все же, надо же подумать Может быть, это может быть Выглядит очень легко, но все же очень сложно Ребятки, для вас специально Я хочу сказать, что Спасибо всем, кто вообще подписываться на меня ставит лайки да свои мне очень дает это огромную мотивацию чтобы снимать для вас интересные видео снимать мини игры если вы хотите чтобы выпускались больше мини игр чем каких-то просто разговорных видео то пишите мне просто в комментариях что хочу больше мини игр то я готов буду даже с вами снимать В ближайшее время наверное может быть ничего не обещаю но все же может начнем снимать уже в ноябре видео с подписчиками до нового года потому что хочу записать несколько видео с подписчиков на новогоднюю уже тему чтобы что правильно чтобы уже нам на Новый год было что с вами смотреть. И все же. Нас опять подкидывают. Но насколько быстро здесь все меняется? Вот, капец, насколько быстро! За одну секунду, что ли, каждый раз меняется? Я буду пока что больше железа, копать, так как желез мне, по-моему, кажется, больше. Дает мне какого-то опыта. Таск заполняется на больше, немножечко процентов. Поэтому скоро, надеюсь, ждите уже видео с подписчиками каким-то разными. Может быть, уже даже начнет выходить интересные. Может быть, сериалы начнут выходить уже скоро. Ничего не буду обещать, но, но, но, но все же думайте, может быть, и будут выходить, а может, и не будут. Вот, от меня загадка для вас. Вот основной сериал, который сейчас всегда, не знаю, вот э, кто-то смотрел и вас или нет шахтеры, может быть, будут выходить продолжения. Об этом вы узнаете уже только в новом году. Будет продолжение, либо не будет. Если будет точно продолжение, то я уже точно вам скажу, что все. О, обновились опять. Ну, я, конечно, вот меня сейчас не подкинуло, но все же. Это лучше, чем меня, чем меня будут подкинуть. Вот я опять выбил нам новый ключик. Для того, чтобы мы могли, вот, как же мне объяснить, эти, которые быстро летают, прыгают. Но все же они, когда они так быстро летают, они не копают почти все, всю хорошую руду. И я могу спокойно забирать их не всю руду. Токены у меня не добавляется потому что, ну, либо даже если добавил то один токен добавился. И все же я не вижу всех игроков из-за того, что, как я понял, администратора сервера. Кристалликс э, закрыли пока что, чтоб показ игроков. Ну, надеюсь, это все таки исправится из-за того, что реально очень интересно, чтобы это было. Может, я могу повысить свой ранг? Спасибо огромное. Я повышу. Я повышаю свой ранг. Я теперь у меня ранг С. Следующий ранг, чтобы мне повысить, надо 2555 долларов. Надеюсь, это очень быстро будет. Так, меня подлетел я опять. Значит, давайте падаем быстро вниз и начинаем дальше копать. Ребятки, а вы также не забывайте подписываться на мой канал, да, ставьте лайки, да. Надеюсь... Что мы все-таки будем очень хорошими. И до Нового года мы сможем набрать спокойно себе очень большую дозу подписчиков, так как э, на Новый год я хочу, чтобы у меня пришел такой подарок, как тысяча подписчиков до Нового года. Я теперь буду все, да, вот эти последние несколько месяцев, два месяца последние, я буду очень сильно стараться. Может, даже видео начнут выходить все больше и больше, так как у меня очень. Есть мотивация сейчас снимать очень много этого видосов. Так, ладно, давайте тупаемся на спавн и открываем уже наш хороший ключ и смотрим, что же мне выпадает. Так, мне выпадает локальный бустер. А, локальный бустер денег. А что это дает мне? Ничего, я так даже не понял, что это дает мне. Ну и фиг с ним, этим бустером денег. Так как я даже не знаю, что это реально мне дает. Может, также, если кто-то играет в этот мини-режим, то напишите, пожалуйста, мне, что это дает этот локальный бустер денег, чтобы я точно знал, и, может быть, я его просто потратил. Сейчас пустую, конечно же, но все же, надеюсь, я его потратил в, ту... в то русло, которое нужно. Даже смотрю, тут и в табе всех скрыли, чтобы не видно, сколько было игроков, но все же я... некоторые ники можно даже, мне кажется, видеть. О, повышен до М, до Н, они, я как понимаю, некоторые даже просто используют. То, что все идеально, да? Из мистического сундука получил э, спешки из мис... А? А как это? Не знаете, вот так Подсказывайте, пожалуйста, мне Очень много обновлений шахты, честно, происходит Но надеюсь, что Не будет так много также обновляться Это шахта, потому что не очень удобно Типа ты же, как, Я бы делал, вообще, честно Скажу, я бы сделал 50%, когда шахты Выломаны, вот тогда бы начиналось Полностью такое большое обновление уже шахты Потому что реально, когда у нас сейчас еще и 2% шахты не выломаны, они уже обновляются, эта шахта. Надо, если хотите, я могу потом попробовать написать этим э, разработчикам Кристалликс, чтобы они это реально поставили так. Хотя, как Демастер смотрел я его сегодняшнее видео, сказал, что это уже первый раз за один год обновляется Призен э, Такой сервер именно, Ван какой-то, я не помню, Ван какой-то у меня там. Но все же да. Если что, да. Оу! Вот сейчас только отположил. Э, Взгляд свой в правую часть и видел, что там у меня есть прокачка кирки. Все-таки я прокачал сейчас себе кирку, надеюсь... Я не знаю, я то прокачал Давайте посмотрим, что вот левое. А, эффективность. Мне надо эффективность было прокачивать, а я удачу прокачал, но фиг А, удача я тоже нормально прокачивать реально очень хорошо, потому что из удачи может выпадать больше ключей. ключей. А, уже эта удача как раз мне будет приносить очень много токенов разных и так далее. Так, меня закрыли, опять новая переработка шахты пошла. Вот реально, не успеваешь даже ничего скопать, а уже реально переработка шахты. Ну, все же, ребятки, давайте сейчас попробуем добить уже свой. Д, уровень под буквой Д, ранг под буквой Д, и я, наверное, закончу с вами видео. Если вы хотите реально продолжение, вам понравится, бустер окончен. А чего это? А что это Ф начинается? А, нет, ХЗ, минус буст. не знаю, все начали буст писать, но ну и фиг, я не знаю даже, чем он работает. Если что, можете также подсказывать мне, пожалуйста, ребятки, да, огромное. Ну, ребятки, я надеюсь, мы сегодня успеем сейчас с вами... Uh, добить уже себе uh, Ран под uh, буквой С Под буквой Д Поэтому, да, ребятки Я надеюсь Конечно, мне кажется, что еще кристалликс Очень сильно подлагивается из-за того, что Резко все переделывается, потому что смотрите, Даже посмотрим, если у Руда не с первого раза Почти ломается, или очень Медленно почему-то, очень реально И какие-то у меня непонятные, не знаю Либо у меня просто это показывается так Либо это у всего сервера, просто вот этот Эффект ночного зрения такой Плохой у них, но все же, ребят Надеюсь, реально очень всем понравится Это вы нашли два токена Спасибо огромное, что я нашел Два токена, и демастер вышелся, да Уровня N. Молодец. Молодец, да мастер, огромное спасибо, что у тебя есть реально этот сервер. Потому что играть очень интересно. Это за полчаса, если он реально за полчаса так повысился, то не знаю, как я же смогу повыситься за полчаса. А, да, ребят, давайте с вами челлендж. Давайте с вами челлендж, пока я придумал. Если над этим видео набирается 20 лайков, то я сделаю одну неделю, когда будут выходить видео. Именно по разным мини-играм целую неделю, ну типа подряд. Каждый день русским языком будет выходить какая-то мини-игра. Если вы, конечно, этого хотите. Если не хотите, то я не буду этого даже пытаться сделать. Но все же и... у вас есть вариант, если 20 лайков забирать Но 20 лайков, чтобы очень быстро забралось, например, за несколько дней. И даже готов их снять э... именно со всеми теми, кто захочет просто готов даже снять и уделить какой-то день и заснять 23 ну сколько-то мини игр на разных серверах даже на тех серверах, которых вы захотите но лучше конечно лицензионных так как на не лицензионных очень много читеров хотя и на лицензионных есть читеры вот не знаю как вы относитесь к читерам можете мне рассказать даже мне очень у меня не очень такое большое впечатление на читеров идет потому что реально сказать что на такую легкую игру читы это уже тоже тупость но все же у нас, надеюсь, все интересно будет. Ну что, ребят, я могу уже прокачать целый следующий левел. Я прокачиваю уровень D. И, ребятки, давайте, если вы сейчас под этим видео набираете 20 лайков, то я выпускаю следующую серию и делаю неделю мини-игр. Буду выпускать неделю, всю неделю подряд, каждый день мини-игры. Ну а с вами был интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.